хочу поддержать нашу э, армию, Россию, э, поддержать их, э, чтобы они скорее вернулись домой, они стоят за нас, э, и мы как никто сейчас должны сплотиться, русский народ, и показать свой патриотизм. Э, данная ситуация в стране... Меня очень пугает, так как являюсь многодетной мамой. Я хочу, чтобы у нас было мирное небо над головой, чтобы мои дети жили счастливо.